Привет, аудитория! В эту субботу у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередные убойные ночи. Ну и на очереди у нас главный бой основного карда полутяжелой весовой категории между Яном Блаховичем и Александром Ракичем. Яну Блаховичу 39 лет, это боец из Польши, провел профессионала 37 боев и из которых 28 держал победы. Не буду затрагивать карьеру до UFC, там нету ничего особо интересного, но После перехода UFC э, стартовал он не очень хорошо. Из шести боев одержал всего лишь две победы. Но потом подсобрался и за 8 боев проиграл всего лишь э, один раз в прецедентском бою против Тиаго Сантоса. На девятый поединок он вышел на бой за титул, который потерял за простой дивизион Джон Джонс против э, Доминика Рейса. Э, в котором он выиграл и стал чемпионом новым чемпионом полутяжелого веса. Вот, ну, как только не хайпили перед тем боем Рейса, и то, что он победил Джона Джонса, просто судьи этого не заметили. Кстати, ну, забой бой до, до того, как Доминик Рейс дрался с, Я, с Яном Блаховичем, он дрался за титул с Джоном Джонсом, и там якобы проиграл ему спорным решением, но, не знаю, мне кажется, все там было нормально, Джон Джонс этот бой однозначно выиграл. Но не суть, вот хайпили Доминика по поводу Джонса, Плюс э, хайпили его э, перед боем с Блаховичем, что типа у него там сверхидеальное сочетание параметров тела для ведения боя и нанесения ударов. Короче, Блаховичу не особо давали там шансы, но Ян за два раунда отбил корпус Доминику и под завершение второго подловил его и нокаутировал. Но уже в статусе чемпиона Блахович Провел бой с Израилем Адесани в полутяжелой весовой Диад, защищал свой титул, показав Адесани, что размер, размер имеет значение. Но в последующей встрече с 42-летним ветераном Юси Гловером Тейшера Блахович не справился с борьбой с партером оппонента и потерял свой титул. Ну, вообще, Ян достаточно хороший ударник. Он выходит из кикбоксинга, мощный ударник. Есть он него мощь в кулаках. Правда, есть пробелы в борьбе, но вроде как он неплох в джиу-джитсу и до UFC э, демонстрировал это. Но опять же, тут все зависит от встречных навыков оппонента. и Естественно, против базовых джиттеров ему особо в этом аспекте ловить нечего. Ну а после перехода в UFC все-таки старается он проводить свои бои в стойке и партер в партер особо лезть не хочет. Ян дерется с самого перехода в UFC с топовой позиции. Считается он духовитым бойцом, вроде бы не сдается после получения урона, старается перейти все-таки до конца. Но вот в бою с Гловером э, Тейшеры, после перевода от Гловера и фуллмаунта сразу отдал э, Ян тому спину, где и постучал после сабмишена. Не совсем понимаю, зачем было отдавать ему спину, где исход был понятен. Но ну, возможно он уже понимал, что проигрывает бой, и, может быть не хотел получать э, большой урон из Фулмаунта ну, ладно, посмотрим его нынешнее выступление и, понадеемся, Яну еще, так сказать, не надоело это дерьмо. Его оппонент Александр Ракич, 30-летний боец из Австрии, довольно-таки молодой боец, профессионал провел 16 боев, в 14 из которых одержал победы, после подписания контракта с UFC, очень неплохо показывает себя в октагоне, дерется на топовом уровне. За 7 боев в проиграл только Волкуну Аздемиру, и то раздельным решением судей. И на данный момент занимает третью строчку в статистике полутяжелого веса. Это довольно-таки яркий взрывной боец с ударного стиля. Как и Блахович, является он выходцем из кикбоксинга. Есть у него коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу, которым он пользуются не так часто, но также у него имеется неплохая защита от переводов В поединках старается не рисковать Относится как раз таки к не так часто встречающимся дисциплинированным бойцам И старается придерживаться геймплана в боях По, по габаритам выигрывает Ракич, он выше, размах ног больше Но антропометрия рук у них одинаковая Да, Ракич моложе оппонента более подвижен, он больше работает ногами, но Блахович, в принципе, тертый клаш. Не раз уже он выходил победителем с более молодыми и взрывными бойцами. Не думаю, что мотивация Ракича будет выше, чем у Блаховича. Если победа над Ракичем будет яркой, то с очень большой вероятностью Блаховичу дадут соперники победителя пары Тейшера-Пархаска, что говорит о получении возможности снова побороться за титул. Поэтому Блаховича пока еще есть сильная мотивация отнестись серьезно к подготовке и выиграть этот бой. Главное, чтобы Ян больше сосредоточился на текущем бою, а не потонул в мыслях, как бы это быстрее вернуть себе титул. Ну, не заглядывал, естественно, сопернику за спину. В этом противостоянии я бы, наверное, притопил за Блаховича. Ну, Бэкмекеры его уже списали со счетов. Идет он андердогом за коэффициент 2.5 после провального поражения Гловеру. Но я подумаю, может быть, дам ему шанс. Посмотрю на весы в пятницу и после сделаю ставку. Ну, как вариант, можно еще присмотреться к полному бою за коэффициент 2.1 ну или забрать экспресс тотал больше 3.5 за 1.85. Тут, тут такая двоякое мнение, но ну, мне кажется, что бой все-таки если закончится, то это будет или последний раунд, или решение. Ну а так, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка на него закреплена в комментарии. Там я ближе к бою выложу интересные, на мой взгляд, варианты ставок на другие поединки этого турнира. Вы же оставляйте свои комментарии под видео, стараюсь делать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Ну а также пишите свое мнение под видео, ставьте лайки. Все, давайте пока до следующего видео.